Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Калиниченко И сегодня мы делаем супер челлендж, который изменит ваши отношения к армрестлерам, которые тренируются на турниках Делай этот челлендж вместе со мной Для тебя я в описании оставлю схему, по которой ты будешь прогрессировать на протяжении 30 дней Как это делал я 5 лет назад Тогда я очень добавил в силе и укрепил свой угол Друзья, правила очень простые Вам нужно просто добавлять одну секунду задержки с каждым подтягиванием Потянулись один, вернулись назад Подтянулись еще раз и раз и два. То есть две секунды задержки. Вернулись назад, подтянулись и раз и два и три. Три секунды задержки. И так с каждым повторением до 15. 15 это топовый уровень. Если вы делаете 15 повторений с задержкой, то это просто вышка. Сегодня я буду делать 10 повторений с задержкой. Я просто знаю, что это будет максимально армрестлерская тренировка. Вам рекомендую начать с 8 10 где-то повторений и по моей схеме, которая в описании, прогрессировать все 30 дней. Поехали! Вот это прожгло! Супер! Друзья, это была просто пушечная нагрузка. Я чувствую, как мои сухожилия и мой угол нагрузился как будто после спаррингов. То есть я сделал всего лишь 10 повторений. А если вы сделаете 15, это просто топовый уровень. Но если вы на данный момент делаете 4-5 3, 8 повторений, ничего страшного. То есть воспользуйтесь моей схемой и спрогрессируйте за 30 дней. Кому понравилось мое видео, подписываемся обязательно на канал и ставим лайкос. Увидимся в следующих видео. Всем пока!